Добрый день, шановные глядочи! Сегодня мы поговорим про проблему альтернативной службы в нашей краине. Особливо это важно в связи с тем, что в первом читании был прият ответ законопроект об альтернативной службе. Сегодня с нами в гостях Михаил Мацкевич, учитель Молодзева правооборонщего руху. А также мы сегодня с нами Лена Танкачева, экспедиция не только сегодня, старшиня правления организации Центр правовой трансформации «Лоу-Тренд». Проблема альтернативной службы наличивает в нашей стране уже больше 20 годов. Миновата с момента принятия Конституции Республики Беларусь в 1994 году, которая предугледовала мягчимость замены воинской службы на службу альтернативную. На протягу этих 20 годов парламент и Верховные Советы 12-13 и Национальный Сход Республики Беларусь не могли принять победный законопроект и на его на эту проблему обратили внимание и Константационный Суд Республики Беларусь, и Проборонежные Организации. И не только обратили внимание, но и делали другие шаги. Может быть, Алена Креховна нагадает, что делалось как все-таки закон был принят и конституция могла реализовываться на практике. Но я правильно тебя понимаю, что все-таки предлагаешь вернуться к истории вопроса да. несколько, да? И да? Хорошо. Да, это, наверное, важно, потому что многие вещи забываем, и потом не успеваем как-то передать с поколения в поколение, и это не есть правильно. Какую-то вот историческую рамку нужно восстанавливать. А, да. А, Во-первых, за вот эти 20 лет действительно. Ну, следует вспомнить, что как минимум три раза были попытки подойти со стороны гражданского общества, со стороны отдельных депутатов в различных там, созывах да, законотворческого органа к вопросу собственно говоря, обеспечения конституционной нормы, обеспечения соответствующим законам. Да? А обязанность такая у парламентариев была действительно с момента принятия первой конституции. К сожалению, все три раза подобного рода законодательные инициативы они сталкивались с каким-то непонятным сопротивлением с одной стороны внутри как бы, системы да, и не доходили до уровня реального законопроекта, который получил бы собственно говоря, обсуждение в парламенте. И вот я бы сказала, что последняя попытка Достаточно консолидированная попытка правозащитных организаций, ряда молодежных организаций при поддержке достаточно активной со стороны международных правозащитных организаций, в 2010 году мы все-таки смогли добиться реакции официальных властей. И была дана, собственно, команда да, приступить к разработке законопроекта, и были, собственно, установлены сроки, когда этот законопроект должен быть передан парламентарием для э, принятия. Ну вот, наверное, если возвращаться к истории вопроса, то так. Все три э, раза инициатива исходила от представителей гражданского общества, и вот последняя инициатива была услышана, но каким образом она была реализована, я думаю, что мы поговорим об этом позже. И тут, может быть, можно взгадать, что в принципе история юно-ушей Беларуси веды и выпадки криминальных это расследу особо, которые отмулялись от службы по переконаниях и по мотылым сумления Да, и вот 2010 год он как раз дал нам э, как-то работу с целым э, рядом судебных процессов, когда молодые люди под угрозой привлечением уголовной ответственности вынуждены были в судебном порядке защищать свое право на а, иную форму службы и пытались отказываться от а, службы в, а, в вооруженных силах да, и, в общем-то, настаивали на том, что им должно быть обеспечено право альтернативной службы. И я думаю, что это повлияло существенно на то, что в обществе сформировалось на тот момент отношение, как раз вот наблюдая за этими несправедливыми, крайне несправедливыми судебными случаями, сформировалось отношение и в обществе получила поддержку идея того, что альтернативная гражданская служба в конце концов должна появиться в стране. Ну и на законопроект, принятый в первом читании, и небыто можно сказать, что проволонческую супольность домоглася того, что хотела. И так, это Михаил, что вы можете сказать? И, отповедая вот, законопроекту, в виде, он зараз был принят в первом читании, чеканям правооборонщикой супругленности, это то, что мы хотели отримать? А, ну, на мой взгляд, есть как минимум три требования к тому, как, какой закон и как он должен, быть, должен выглядеть. Первое, сам закон должен содержать нормы и принципы, в которых альтернативная гражданская служба должна выглядеть достойной и уважаемой. То есть она не должна быть неким отдолжением со стороны общества и государства для людей, которые не хотят держать в руках оружие, либо обслуживать технику. Это раз. Второе, принципиальный вопрос и международная практика сложилась таким образом, что сроки службы должны быть равны между людьми, которые проходят службу стандартным его пониманием в воинских частях и между людьми, которые проходят службу, альтернативную службу в других местах. И третье требование — это критерии по убеждениям. К сожалению, теперешний законопроект, который был принят первым чтением, он устанавливает только одни основания, по которым человек может Получить право на альтернативную гражданскую службу – это религиозное убеждение. А опять же, международная практика, да и сама логика, и идея альтернативной гражданской службы должны предусматривать то, что это не только религиозное убеждение, а убеждение другого порядка. А, например, как это реализовано в Российской Федерации, в законе, в законе об альтернативной гражданской службе Российской Федерации не установлены четких критериев. И, например, я знаю случаи, когда молодые люди отказывались служить в воинских частях, ссылаясь на свои убеждения, то что они, например, не хотят служить в той армии российской, которая есть с дедовщиной, с, с большим количеством, например, смертей и по другим причинам. К сожалению, законопроект устанавливает только одно основание – это религиозное убеждение. Второй срок, и то, что я упомянул, этот закон устанавливает 36 месяцев службы альтернативщикам в сравнении с полутора годам, то есть это получается 18 месяцев, то есть два раза больше срок установлен для людей, которые не получили высшее образование. Для людей, которые получили высшее образование, это 24 месяца, но опять же пропорционально в два раза. Опять же, это говорит о том, что власти, принимая подобный законопроект, относятся к альтернативной гражданской службе как к какой-то очень простой, легкой форме. И логика тут, мне кажется, дискриминационная полностью, потому как альтернативная гражданская служба в их глазах представляется некой уступкой, некой легкой формой отдать священный долг перед Родиной. Вот, это как бы первые замечания, три основных фундаментальных. Также возникает ряд замечаний, которые, которые можно будет сформулировать в дальнейшем, как только законопроект начнет вступить в силу и начнет действовать в альтернативной гражданской службе. В частности, это вопрос формирования мест, где могут проходить службу люди, подавшие заявление на альтернативную гражданскую службу. Список таких мест должен утверждать Совет Министров по представлению Минского городского исполкома либо областных исполкомов. И, и при этом человек, который направляется на отбывание как бы, службы, содержится за счет местных органов власти. И я предполагаю, что с этим возникнет проблема то, что альтернативщики не смогут найти место. Но это исключительно моя теория, и предположения, И дай бог, что я окажусь неправ. Также вопрос возникает, насколько прозрачна процедура принятия решения относительно давать возможность человеку проходить альтернативную гражданскую службу, либо нет. То есть не установлено, каким по порядкам, каким количеством голосов из призывной комиссии устанавливается, что да, этот человек идет, и да, этот человек не идет. Также закон предусматривает, что комиссии призывные могут вызывать, приглашать, священнослужителей. Вот. И священнослужитель будет так либо иначе участвовать, влиять на работу комиссии, на ее решение, если это религиозное убеждение. Ну, да, такой подход, только в религиозной. Да, да, да. И у меня возникает много вопросов, как это будет реализовано на практике. Но пока это исключительно теория, нужно дождаться там хоть какого-то более-менее большого промежутка времени, чтобы делать какие-то вот. А я на вот далее еще и про логику, то есть депутаты повеличили термины службы подчас слуханья вот о законопроекта, але как бы нам тяжко сказать про логику, потому что мы не ведаем. как как бывали мерковании, что пропоновалось, какие у вас могут, может быть, есть заваги относно в принципе процедур. Но я бы здесь, во-первых, наверное, поддержала Мишу ну, практически во всем, и в том числе даже в том, что касается, что реальную картину по практике применения мы сможем увидеть через какой-то устойчивый период времени, когда будем, ну скажем так, точно понимать, как это работает. Да? То есть пока у нас есть закон, по отношению к которому есть достаточно серьезная критика, да? и совершенно согласно с вами, Валентин, всегда крайне важно в каком режиме законопроект принимался. Да? Ну, давайте э, начнем с того, что да, э, инициативы гражданских организаций, в первую, очередь, в первую очередь правозащитных, хватило для того, чтобы в конце концов начать процесс разработки законопроекта. Но потом гражданский сектор и собственно правозащитные организации оказались практически вытесненными из процесса обсуждения содержания закона. Да? Была создана рабочая межведомственная комиссия. Мы, со своей стороны, полагали, что на такая межведомственная, это как раз дает нам возможности, имея экспертную позицию, экспертное знание по этому поводу, зная, как разворачивалось практика введения институтов альтернативной гражданской службы в других странах. Да? То есть, владея всем этим материалом и информацией, мы представляли из себя вполне серьезный экспертный ресурс. Да? И вполне претендовали на участие в работе этой межведомственной комиссии с голосом независимой общественности для продвижения общественно важного социального института. Но, в общем-то, каково было наше удивление, когда из этого процесса все гражданские организации были убраны, более того, комиссия начала работать в закрытом составе и в закрытом режиме, да, фактически не представляя общественности результаты своих обсуждений концепции, то есть подходы там, и, так далее, и так далее, и более того. То есть первый проект, который был разработан комиссией, был засекречен. Да? То есть фактически на законопроект был наложен, в стадии разработки, был наложен гриф ДСП для служебного пользования, что сделало ну, почти невозможным там не только как бы, знание содержания этого закона, но и в первую очередь как бы, официальные реакции с критикой на то, что он содержит. Да? Это есть такой реальный правовой нонсенс, потому что закон непосредственно затрагивает права и законные интересы граждан. И в этом смысле он вообще не может быть как бы, разработан в закрытом режиме. То есть, либо должна быть очень четко представлена обществу и гражданам логика, по какой причине данный законопроект, скажем, разрабатывается вот в таком, а не ином как бы, ключе. Да? Но такими основаниями должны были быть, могли бы быть, наверное, в первую очередь, интересы национальной безопасности. Но, в общем-то, никто не потрудился объяснить обществу, почему с законом работают так. Ну и когда он, собственно, дошел до парламента, опять-таки правозащитные организации с совместными усилиями, со скоординированной общей позицией попытались добиться от парламента через обращение э, того, чтобы законопроект принимался через парламентские слушания, чтобы мы могли хотя бы на стадии обсуждения законопроекта в парламенте высказать свое отношение к содержанию закона и поделиться своим пониманием того, как это должно работать. Да? Но, к сожалению, и на этой стадии парламентарии уже сказали, что они не видят в этом необходимости, что им достаточно там своих вразумений и пониманий по этому законопроекту. Кстати, вот, кстати, даже, даже, даже все равно и этот состав парламента практически на год затянул по сравнению с теми обязательствами по срокам, когда они должны были принять этот закон, принятие закон. И да, я вот соглашусь, мало того, что мы, когда увидели проект, мы критиковали те сроки, которые были в проекте, и когда уже на стадии то есть первый, на, на стадии первого чтения парламентарии еще и увеличили срок к тому, который мы критиковали, но здесь я, наверное, только могу вернуться к тезису Михаила, тезис, с которого он начинал, что альтернативная гражданская служба, во-первых, должна быть достойной и уважаемой. И законодательство должно создать для этого условия. Вот те ограничения по срокам, те дополнительные ограничения, которые содержатся в законе, на мой взгляд, скорее создают модель, при которой альтернативная гражданская служба становится некой повинностью, некой отработкой чего-то такого очень непривлекательного и социально неважного. То есть вот скорее так, вот под своей концепцией он такой, да. То есть показать, что альтернативная гражданская служба должна быть по Конституции, вот она есть, да? но она вот такая, что давайте еще поищем тех, кто решит, что им важно в такой форме отдавать долг Отечеству. Э -э, Соправдывай, такие термины выглядят, э -э, ну, как минимум, э -э, как карный характер этого закона. То есть, э, мне подается, дискриминационный, что дискриминационный, и мне подается, что когда законопроект будет законом, это может на практике привести до да порушения права у людей, которые будут отмовляться от военной службы по переконаниям сумлений. Ну, Например, если человек не заявляется религиозным верующим, как мы уже сказали, а является заявляется пацифистом да. и не принимая воинскую службу по этично-гуманистичным гуманист, неких переконаниям сумлений. Что чекает этого человека таким выпадком? Ну, мне представляет, что, что в этом случае мы возвращаемся вот к этой болезни э, армии, которая тянется с периода, в там, э, как это с периода еще старых э, недобрых советских времен, да, когда косить являлось э, чем-то нормой, да? Вот. и на сегодняшний день, вместо того, чтобы сказать, что у вас есть две альтернативы, вот такая и вот такая, то есть, пожалуйста, то есть, господа, то есть в равных условиях выберите, в какой форме да, вы будете служить. Нет, мы все равно приходим к тому, что количество людей, которые будут любыми способами стараться вообще оказаться вне этой системы, не уменьшится, потому что альтернативная служба не дает им достойной альтернативы. То есть, альтернативы нема? Ну, концепции. в той концепции, которую мы видим сейчас в руках, я считаю, что ее почти нет, да. Ну, в защите защиту я бы сказал то, что есть как минимум две положительных нормы, на мой взгляд, которые содержатся в законе. А. Это то, что первое 150 — 150% от прожиточного минимума, и на, на, на данный момент будет платиться альтернативщикам. И на данный момент это около двух миллионов рублей, понятное дело, деньги небольшие, но если все будет так, как по закону, будет предоставляться жилье и будет предоставляться одежда и 2 миллиона. Я надеюсь, ну, есть... вызволяться доплаты уже для Да, да это... да, это как бы ну, непол... неплохие деньги, а, и, причем повышение будет через 13 и 24 месяца. А второе это возможность проходить, обучаться в ВУЗе на заочном отделении. В этом, мне кажется, две каких-то позитивных нормы, которые содержатся в законопроекте. Ну, ну конечно, если искать что-нибудь хорошее, ну, да. да, а вот если все-таки возвращаться к тому, что, что да. беспокоит, да, К основным наверное... принципам дискриминационности, ведь интернатурная служба не повинна носить дискриминационный характер, не быть, не быть пока ранним. И вот здесь я бы хотела добавить то, что меня смущает всерьез, то есть то, что не только э, сам факт э, исключительно религиозных убеждений, да, но и принадлежность к тем конфессиям, которые являются не официальными, не официальными не да, не то есть так признанными так. государством. А, а, а вот здесь возникает как бы, достаточно серьезный вопрос. Да, то есть, э, ну, мы знаем, что там далеко не все конфессии в Беларуси признанные имеют зарегистрированный статусы, особенно, собственно говоря, к тем конфессиям мы можем как раз и относить большее количество людей, которые наверняка воспользовались бы законом об альтернативной mm -hmm. гражданской службе. То есть опять этот вопрос не разрешен. И здесь дискриминационный принцип и в этой норме тоже я усматриваю, потому что вот как, к примеру, как, как, как, какие священнослужители будут привлекаться вот, для рассмотрения вопроса? да? А если они там, например, абсолютно другой конфессии, которая прям считает вот, представителей другой конфессии, вот чуть ли не, не знаю. Ну и подвертающиеся до незарегистрированных религийных конфессий. Тут не требуется забывать про криминальную отказность, которая да. установлена за 11 для меня заинтересованных религийных организаций. Как таки человек приз в комиссию что-то свечи, да его и... вот это проблема. Ну и потом, вот как это проверка на как-то вот на проверка счастье, комиссии на, да, да. на глубину и серьезность веры. Те, вот это, ты вот это их маешь. Вот это для меня я не знаю. То есть вопрос, который я не знаю. Как к этому относиться? Почему? Потому что ну, ничего, кроме как, вот, как бы аналогов, связанных там, с проверками инквизиции, да, то есть я себе не представить, не вообразить не могу. Это точно, точно, что это не экзамен, например, да, на знание материала, но ну, нет. да. Но тогда это такое серьезное усмотрение второй стороны, которая по какой-то причине то есть начинает... Ну, либо тогда это должен быть опросник, сколько раз ходили в церковь, да? то есть сколько там, раз э, занимаетесь там, отправлением культа. Тогда это все, ну, просто а, вообще никакого отношения к свободе вероисповедания не имеет, если мы вообще вводим вот эту категорию, давайте оценим, кто насколько сильно, хорошо и правильно верит. Да, соправдой. Я думаю, что мы на этом направлении будем завершать. И одно, что хотелось сказать, что служба в войсках является одним забавязком громадянов, а про оборонцы из Николи не лечили его абсолютным. Мы решили, что он должен получаться с другими свободами человека, как свобода сумления, переконаний и мощность их беспарашкодно притримливаться. На этом мы будем завершать. До новых встреч!